Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись букета с рисами в жестовской технике с колокольчиком. Заранее закомпоновала мелом на основе расположения цветов и листьев, подготовила кисть и в самом центре ставим сердечко. Цветок будет непростой, достаточно сложный. Показываем как бы, закомпоновочные основные лепестки просто линиями. Обратите внимание разных длин и расположение. Это а, расположение лепестков основных цветка, их траектория и приблизительный размер и это считается как центр самого лепестка набираем количество мазков и расширяем их делаем лепесток широким второй лепесток выделяем серединку И нижние лепестки также дорабатываем. Обязательно вертим основу, чтобы было проще. Мазок должен идти на вас. Очень важно, чтобы к основанию лепесток был тонкий. И чтобы не были они одно, одно, одной формы, одного размера отличались На боках показываем маленькие лепесточки, двумя-тремя мазками. Показываем цветок полураскрывшийся, у него лепестки тоже очень изящные, важно контролировать каждый мазочек. Ирис стоит рисовать только тогда, когда вы уже овладели полностью искусством мазка и умеете контролировать его красоту, изящность. Иначе у вас будут получаться странные насекомые с виду. Дальше мы продолжаем работу с колокольчиками, делаем замолев от самых крупных лепестков, прорабатываем также мелкие цветочки. Нам нужно, чтобы было условно говоря, три лепестка. Далее будем разбираться уже в прописке. Переходим к зеленому цвету и делаем чашелистники колокольчиков Берем тонкую кисть и показываем стебельки. ведомые колокольчиком. Обратите внимание, как они цепляются. Это очень важно, друг за друга. Создавая такую изящность и красивый образ. Показываем чашелистник ирису, бутоном, достаточно широкий чашелистник у этих цветов, так как и цветок сам большой. Показываем листья колокольчиком два-три листочка рядом стоящих друг с другом и работаем над крупными листьями от цветов и риса листья заворачиваются они не просто прямые некоторые есть длинные есть более короткие Вот у нас с вами получился такой букет. И следующий мастер-класс выйдет как продолжение росписи этого букета. Ставьте комментарии и колокольчик, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. До новых встреч!